Никак не объяснить. Во-первых, если вы говорите, что это во благо, вы врете. Сами себе. Вы не знаете. Мы еще никогда не выращивали поколение детей в этих цифровых условиях. Поэтому то, что вам было для блага вам и вам продавали как благо, возможно, в мире через 20 лет, когда ваш ребенок станет взрослым человеком, это уже так не будет работать. И поэтому ко мне приходит очень много людей в личную консультацию, которые говорят, я защитила диплом и вручила его маме. На, забирай. То есть, как -то, знаете, как заткнула маму со своими амбициями этим дипломом. И человек категорически не применяет ни эту специальность, ни эту профессию. Он делает все, чтобы не быть тем, на кого он учился годами. Даже если эта специальность вполне востребована. У него просто отторжение, презрение. Как маленький ребеночек, когда кормят кашля, иногда, когда мама перекормила, он делает так би срыгивает. Поэтому вы никак не объясните, что ему этого во благо. А что делать, я скажу. Запомните, дети учатся только в игре. В этом должна быть провокация. Если мама смогла сыграть азартные глазки, боже, какая красивая задача, у меня таких не было. Давай вместе. Ребенка даже маленького заставить одеваться невозможно. Понимаете, он, он ну, не хочет он одевать кучу теплых вещей зимой на улицу. Понимаете, надо сказать, а кто первый оденется? Понимаете? Или он не может запомнить, что надо одевать, надо написать списочек, повесить ему на стене. То есть если вы не будете с ребенком играть, вы обращаетесь не к ребенку, а к взрослому в нем, которого там еще нет. То есть вы так тук-тук, а там никого нет. Поэтому вот эти аргументы про пользу, которая будет завтра, даже молодежь сейчас не подтверждает это. Она говорит, это вы раньше жили ради денег, ради амбиции. А теперь, если молодому человеку 24 лет неинтересно на этой работе, вы там не уважают, еще и насилуют, он туда уходит. Он лучше будет официантом продавать кофе, но там будет атмосфера. Современная молодежь живет здесь и сейчас. А вы продаете детям будущее, которое устареет. Да у вас в телефоне столько обновлений за собственно, неделю происходит. Как вы можете говорить, что учить вот это потом тебе пригодится? То есть, или вы создаете условия, где он выучит английский, потому что там все говорят на английском, у него просто не будет шансов, извините, съехать. Так же, как и у вас будет пустой холодильник, и вы не сможете набирать активно вес, да? У вас не будет шансов переедать. Понимаете? Если будете заниматься альпинизмом, например, или просто походами, у вас будет хорошее тело. Многие... Участницы, которых я беру, возвращаются ну, сильно меньше. То есть, говорю, пойдем на гору, а у тебя половинка вернется. И это те условия, в которые не надо населять над собой. Вы уже встроились в эти рельсы и уже жизнь нас формирует. Поэтому с детьми надо играть, и дети чувствуют ваше лицемерие, и вам не верят, что это пригодится.